Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два Сейчас кому-то дам я в глаз Я тоже так отлаживаю компьютер, как прям зиц иногда свой, когда, когда он меня выходит из строя Тадам, друзья, добро пожаловать на обзорчик совершенно нового битэмап экшн-платформера Да-да-да, друзья, вы не ошиблись Это у нас батл-тос, дорогой наш батл-тос, в которого я так любил играть, когда еще был совсем а, мальчишкой И сегодня я вам продемонстрирую все возможности геймплейчик данной и игрушечки, а ты, зритель, сделаешь Для себя а, выводы, стоит ли тебе Играть в эту игрушечку в 2020 году Или же нет, ну а перед началом Видосика, как обычно, малюсенькая просьбочка К тебе, мой дорогой зритель, поставь, пожалуйста, лайкосик Под данный видосик, мне очень нужна Важна твоя поддержка, ну а взамен За твои лайки я буду радовать тебя годными Крутыми видосами по самым разным Видеоиграм, такими как Батлтотс, я надеюсь, она меня Сегодня не разочарует в нашем Первом обзорчике, ну что ж, нажимаем кнопочку а, Начать и врываем так, какой же, ребятки, слот нам выбрать для сохранения? Пускай это будет самый первый слот, а, и какой же, ребятки, уровень сложности мы сейчас выберем? Пускай это будет, друзья, головастик, ведь мне хочется показать вам геймплейчик, как можно а, дальше. Так, ну что ж, а, первый акт, этап 1, полет фантазии он называется, а, и тут нам предоставляют возможность выбрать сразу же одного из трех а, персонажей. Я так понимаю, это у нас Зиц, это у нас Пимпл, а, и это у нас Раш, судя по тому, как у нас назывались персонажи а, еще в. Самой первой ранней версии игры Надеюсь, ребятки, я никого не перепутал Назвал всех правильно по именам Выбираем, конечно же, первым нашего замечательного Раша, ведь практически Его голова и красуется На основной ави моего Канала, ну что ж, друзья Начинаем потихонечку, да, врываемся Выбираем этого парня, нажимаем На кнопочку «Готово» и погнали Посмотрим, друзья, посмотрим Каков же у нас здесь геймплейчик Так-так, вступление, смотрим, что тут происходит Быть плохишом прекрасно Классная хата, модные хаверборды. Такой типок, свин, свин какой-то. И никто не может заставить меня носить рубашку. Так, это что, крысёныш? О нет, это же суперизвестные боевые жавы, Зиц, Лидер, Пимпл, Силач и Раш, то, что в очках. Раш просто тот, что в очках, правильно. Так. И не забывайте, кто лучше всех. Хватит болтать. Пора лучше всех целуются. С чего это ты лучше всех целуешься? Так, не понял. Может потому, что постоянно практикуюсь на своей руке. И тут наш Пимпл просто молча вырубает этих типов. Это значит, да. Давайте там снаружи еще верзила. Да, Пимпл, ребятки, немногословен. Он -то сразу же одним ударом вырубил двоих. И эти болтуны поняли, что надо двигаться дальше. Ты, ты что делаешь? <laughs> Он смотрите только что что сделал. Палец свой решил попробовать на вкус. Так, ну что ж, а у нас начинается уже геймплей, нас уже запустили в игру, замечательно, мы начинаем вот таким вот жабёнышем, которого я выбрал, это, друзья, у нас раш, так, ну что ж, пойдем посмотрим, так, вы кто такие? Это, типа, какие-то местные жители, добегают. Да, я смотрю, непонятные вообще какие-то типы, так, это кто такой? Это уже, ребятки, похоже, ага, уже, ребятки, начался файтинг у нас, офигеть просто, начинаем мутузить какого-то крысёныша, до да, белого, он нас пока что вроде бы не хочет поддаваться, но мы сейчас, мы, мы сейчас попробуем сделать из него шаурму или что-нибудь в этом роде Так, еще враги подошли Так, так, так, я не понял, двое на одного, но нашим жабам точно все ни нипочем Мы не с такими пачками сможем расправиться, да, с нашим то функционалом, так Левая кнопка мыши это сокрушительные удары Так, интересно, можно как-то зажимать? Нет, я что-то не вижу, чтобы он нас мог зажимать Так, продолжаем, ребятки, мутузить этих, значит, зло злодеев плохишей Левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, двойной удар Это у нас комбо какой-то, не понял Так, раз, ага, раз, раз И два, раз, раз, раз да, и у нас тут тоже, ребятки, есть комбо. Так-то, если мы много раз нажимаем. Так, а правую кнопку мыши. Не пойму, раз и правую. А, ничего себе! По-быстрому, значит, если мы по-быстрому нажимаем вот такой вот комбо, то у нас получается он вытаскивает какие-то непонятные штуковины и бомбит ими по своим соперникам. Какую-то то ли рыбину он вытаскивает, то ли что ли. Так, ладненько, сейчас попробуем разберемся. Что-то я немножко не понимаю. Интересно, ребят, гейм здесь у нас в этой игрушечке. Да, пока что все довольно-таки ярко, красочно. Мне, если честно, пока а, нравится. Но мне кажется, что переборчили немножко они с, с яркостью этого это вы делаете. Так, ну что ж, ой, это что такое было? Язычок. А, нифига себе. Пробить оборону. Если противник блокирует атаки, зарядите сокрушительный удар, задерживая правую кнопку мыши. Опустите правую кнопку мыши, чтобы нанести удар и пробить оборону. Так, ну что ж, давайте попробуем. Да, нам тут предлагают нанести супер удар. Появился у нас интерфейс. Давайте попробуем на правую кнопочку. Бабах! Не достал Это что это было сейчас? Вот эта лапа. Вот эта нога так далеко она достает. Я просто в шоке. Ну и вырубаем этого типа. Отлично. Так, еще двое. Это у нас обычный, а это у нас, смотрите, с а, обороной. Немножко вырубили мы. Кстати, он когда открывается, можно пробить его оборону и так даже не прибегая к нашей большой ноге. Бабах! Пробиваем оборону и тут уже наносим сокрушительные удары с комба. Бамс! Замечательно, так, идем дальше, управление, так, а, уклонение, маневр уклонения в бою, нажмите а, Shift и ВСАД, чтобы уклониться от ударов врага или снарядов Давайте попробуем, как работают у нас здесь уклонения. так, смотрим, опа, а, все, понял Мы просто, ребятки, когда бегаем, нажимаем на Shift и совершаем вот такие вот рывки вперед, назад, вверх и вниз Вот так вот, мы можем побыстрее, ой-ой-ой-ой, не получилось уклониться, так, давайте еще разочек, кто, кто ударит по мне, раз, удар мимо Мимо-мимо у вас все, смотрю, ни хрена не получается. А пришло время мне вас наказать. Так, секундочку, ты остынь пока что. Не ударяй по мне. Так, можно, кстати, от, от, отвлекаться, ребятки, а, быстренько назад, пока мы не закончили серию ударов, чтобы не дать а, нанести серию ударов нашему врагу. Бах! Так, тебе тоже достанется, не переживай. И у нас этот оглушенный стоит, и мы его тоже здесь добиваем где-то за панелькой. Так, ладно, идем дальше. Управление. А, мухи, коллекционные предметы. А Ешьте мух, чтобы восстановить здоровье. Жмите Ctrl и правая кнопка мыши, плюс ВСД, чтобы захватывать языком мух и ближайшие коллекционные а, предметы. Ну что ж, приняты поинты. Давайте попробуем, как же. Да, ребятки, я помню, что наш, наши жабы умеют кушать мух. Вот так вот мы можем легко и непринужденно их просто-напросто съедать. Так, я, я так понимаю, мы уже восстановили по максимуму здоровья. А это что такое? Да, и вот вот этот коллекционный предмет мы также можем забрать просто, ребятки, не подходя к нему, а языком. А этих мух, интересно, можно забирать как-то не языком? Этих мух, друзья, только можно языком собирать. Ладно, языком мы научились а, манипулировать. и Идем дальше, что я могу сказать. Смотреть на эти замечательные а, уровни в новой игрушечке Battle Tots. Напоминаю, ребятки, Battle Tots у нас перезапуск, перезагрузка, так сказать, да. Но, если честно, как-то очень красочно выглядит эта игрушечка по сравнению с оригиналом, который был, наверное, в 2009. А то и раньше году, может быть даже в 1994, скорее всего, году был релиз, еще помню, на Денди я в нее играл, ну не суть важно Идем, друзья, дальше, смотрите, тут у нас, значит, город кишит людьми, берегитесь, что я не понял, это кто такой здоровый? Ты это что-то, это что -то, это что -то такое так? Порк, шанк шанг какой-то у нас. Так, это какой-то свинопотам, вступай в мою банду или умри, мы предлагаем зарплату на уровне страховка, включает а, стоматолога а, декрет и что-то там, не выйдет а, что-то там такое, тогда умри, не, не, не пойду я в твою банду, лучше уж ты в мою, чем я в твою, да, давайте посмотрим, это у нас типа мини-босс, которого нам сейчас нужно как следует проучить уму-разуму, да, научить его жизни, так, на, получай под задницу, ой-ой, он что из лица, он еще у нас из лица, так, и он, кстати, еще выпускает своих вот этих вот подопечных шестерок. Так, уворачиваемся, конечно же, от его удара. Получай под одно место, под мягкое. Да-да-да. Проучаем мы пока что этого типа. Так, этому типу надо пробить защиту. Да, друзья, супер удары. мы можем всегда пробить защиту. Так, что это такое у нас? Это у нас заставочка, походу, да? Что? Выкусил? Пока. Он сбежал. Он у нас сбежал. Это он и есть. Кто такой? Думаю, да. Смотрите-ка, внезапная и приятная церемония награждения. Где? я Не вижу. Раш нам говорит про какую-то церемонию награждения. Давайте посмотрим, где это у нас находится. Так, бег. Мы можем бегать. Да-да-да, что-то я сразу не допер. Да, вот так мы бодренько можем бегать. Куда то мы попадаем? В новую локацию. Ой, как здесь прикольно. Как же здесь красиво. Это кто там такие на рисунках? Смотрите, тоже какие-то жабы. Какие-то жабы непонятные Да, вот тут определенно на жабу похож Это кто у нас такие? Кандидаты, да, я так понимаю На самую главную роль Так, управление, притягивание языком, рывок Языки нужны не только для сбора предметов Перетащите врагов на расстояние удара С помощью а, Ctrl и левой кнопкой мыши Да, а, сделайте рывок врагу а, Ctrl, а, левая кнопка мыши И нажать плюс в S, Ну что ж, давайте попробуем Итак, ребятки, Ctrl а, Ой, нифига себе, пропустил какой удар Так, я далеко, ребят, от него нахожусь Давайте попробуем Так, а, вот он ну как значит? Мы просто-напросто подтягиваем поближе этого дальнего персонажа, да, который умеет атаковать издалека. Иди сюда, куда ты там собрался. А Ну-ка, получай на тебе. Отлично, ребятки. Откисает он, еще один откисает. Как много вас здесь появилось? -то? Надо бы супер ударом, наверное, вас тут как следует пропиарить, -про -про -про что ли? Я не знаю. Так, ладно. Всем хватит, подходи по одному. Так, вот этот дальник, его надо срочно, ребятки, по ему аннигилировать, иначе он будет издалека по нам бабахать. Так, иди сюда. Так, я же ему, по-моему, пробил уже броню. Да, а, давайте, ребятки, попробуем половим мух, где у нас мухи. Они нам пригодятся, определенно. Тут много, кстати, мух дают. Что-то я не понял. Давайте-ка. А, да. Кстати, ребятки, мух только на правую кнопку мыши можно собирать, на левую кнопку мыши мы притягиваем. Это, ребятки, краткая такая обучающая инструкция. Ну что ж, друзья, мы идем дальше, играем, продолжаем в Battletoads. А перезапуск. Так, ну что? Где там наша ключевая цель? О, фирменный значок. Этот значок я где-то уже видел. Так, секундочку. Опять опять этот свинопотам. Я снова тут. Здорово. Давно, блин, не виделись, чувак. Этот жвачный свинь так просто не сдастся. Давайте, друзья, попробуем этого свина снова проучить, чтобы он там не говорил. Так, что он такой делает? Что он делает сейчас такое? Ой-ой-ой-ой. Смотрите, это похоже у него был коронный какой-то суперудар. Давайте попробуем не дать им у нас этим суперударом долбануть, потому что мне что-то подсказывает, что этот удар у него достаточно имбовый и ладно давайте попробуем перепрыгнуть, не получается, ох ты, получила, вот это я схлопотал, сейчас так, а ну стоять, куда пошел, куда он пошел, вообще не понимаю, на, получай, сейчас он, похоже, меня еще раз ударит, нет, не получилось, я ушел в линии атаки, так, давайте, ребятки, проучим этого наглеца, покажем ему, кто здесь папочка главный, а ну ба так, опять заставочка. Продолжаем мутузить свина, он что-то никак не поймет, что здесь и папка и я, увидимся. Опять он от нас смывается, что за проблемы у этого свина? Кроме того, он не слишком, тор он слишком тормозной, ха-ха-ха, неплохо. Неплохо, ребят, мы, с ним, мы его помутузили, но он снова от нас сбежал, продолжаем его искать. Продолжаем, ребятки, разгадывать э, секреты и тайны батл Тотса перед загрузочкой. Смена жабы, кстати. Ага, интересно. Когда в комнате ты, сбываются мечты. Нажмите 1, 2, 3, э, чтобы сменить жабу. Перемены приносит крутые комбо и рост рейтинга. Неужели реально можно здесь выбрать жабу другую? Давайте попробуем на двоечку. Ой -ой, ой ой ой ой Выходит наш пимпл. Смотрю на арену. Отлично. Смена на раша. Смена на зица. Ага, мы можем и зица тоже выбрать. Отлично. Да, ребятки, вот у нас еще один жабеныш Но давайте я попробую все-таки выбрать Пимпла И поиграть за этого здоровяка Посмотрим, как он себя ведет на поле боя Поехали Так, выходят у нас враги Ой-ой-ой, какой неповоротливый наш Пимпл Так, так, комбо, комба, ба Это что это такое было? Он превращается в статую? Не, ну, конечно, эффекты здесь непонятно какие иногда бывают Да-да-да, они, конечно, интересные Да, весело смотрится. крутая анимация Блин, даже с большим кулаком не пробивает защиту Давайте попробуем вот так вот Пробиваем сразу же двоих мне кажется, или у него удары гораздо мощнее, чем у Зица, точнее, чем у Раша Так, я смотрю, выходит подкрепление, начинаем, ребятки, продолжаем Так, я не понял, дальники, надо дальников подтягивать к себе поближе, да, на линию атаки Чтобы они там сильно не борзели у нас в Ой-ой-ой, неповоротливый какой-то наш просто-напросто пимпл Просто-напросто пимпл, неповоротливый какой-то человек, точнее, не человека, а жабыч Ой, далеко, издалека, издалека нас выстрел, ну-ка, иди сюда поближе Поближе, ребятки, подходите, мне вас плохо оттуда видно а вот отсюда очень хорошо видно, вот так, собираем этих мух, собираем мух, восстанавливаем хпшечку, так, ты чё, ог оглушенный, друзья, он, давайте попробуем супер удар, на, с головы просто зарядил я ему промеж глаз, так, идем дальше, вот так вот бодренько щеголяет наш пимпл и идет своей цели, так, я не понял, так, это награда же какая-то, надо бы ее забрать, наверное, так, отлично, две награды, почему я так много пропустил наград, не понял, а где я, кстати, пропустил, давайте пробежим, что-то как-то много я реально пропустил. А, вот еще награда. Итак, мы собрали все награды, которые были раскиданы на этом уровне. Я думаю, что определенный бонус нам в конце за это определенно дадут. Ну что ж, движемся дальше. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Сейчас кому-то дам. Я в глаз. Раз, два. Так, приходим, ребятки, в конец. И что у нас тут такое? Опять этот свинопотам. Откуда он берется? А? В третий раз повезет. Ха-ха-ха. Сдавайся, окорок, окорок. Настроя, а ты один. Черт возьми, как он так разделился Вот так, ну что ж, нас по-прежнему трое Где вас трое, ты его, видимо, путаешь Так, ладно, поехали, друзья Поехали, секундочку ой ой ой ой, -ой, -ой. начали они меня вдвоем грызть, я смотрю Попробуем, ребятки, увернуться У нас аж, у нас аж звездочки из глаз Попробуем супер ударами. Блин, очень жестко меня мутузит здесь в углу Давайте попробуем их сейчас расшатать Не понял я, что тут творится такое Давай-ка супер ударами сейчас Ой-ой-ой-ой-ой, нападели меня вдвоем Так, секундочку, ребятки, по очереди по очереди, пожалуйста, так, раз, два, три, готов, и второй тоже готов, я так понимаю, сразу вдвоем, ребятки, они откисают, отлично, и вот, наконец, я начинаю жить после смерти, что он еще раз появится, стойте, да здесь же ничего нет, используйте свое время по полной, куда-то он, видимо, побежал, этот у нас свинопотам, по делом тебе, будешь знать, как связываться с суперскими жабами, бэк, не думаю, что в этот раз он вернется, что ж, плохо им быть, а теперь отпразднуем. Да, друзья, мы победили свинопотама и завоевываем свои почетные места. Раш, Пимпл и Зит встают на свои места и радуются офигенными пейзажами. Вот такой вот даже памятник им, друзья, поставили. Теперь лети, бабах, ничего себе. Вы куда, ребятки? Я забыл, что можем, мы, мы можем летать. Угу, нас, нас все любят, а теперь мы еще и летать можем. Вселенная вращается вокруг боевых жавпой... Жавпойте со мной! Тра-та-та! Мы боги! Мы боги! Мы боги! Говорит нам Раш! Мы радуемся какому-то хрена! что это такое? Что за? Бросай работу, Тони! Тут чертовы лягухи! Не понял, что это такое? Тьфу, кто это? Держитесь, лягушки! Мы достанем вас из этого бункера! Не понял, что это такое, это какая-то подстава, бункер, что за бункер, ха-ха, а, походу, жабки-то наши, хм, мы боги, черт возьми, Раш говорит, раз до сих пор никак не может смириться, нет, не в этот раз, только я, ладно. Раз все, расстроился. Оказывается, мы были на каком-то подиуме, где велись, видимо, какие-то просто-напросто съемки. Так, ну что ж, этап у нас завершен. Мы выбили вот столько вот очков. А, затраченное время, видите сами, 9 минут. А, уровень сложности головастик. А, вот так вот можно посмотреть статистику. Ну а мы, друзья, продолжаем, конечно же, дальше играть в Battle Toss. Посмотрим, что там дальше. Какие-то новости у нас, смотрите, на японском или на непонятно каком языке. Не понимаю, о чем он говорит. Про какие-то сосиски, да, что можно жарить сосисочки. Вот так вот, да. А, Какая-то у нас непонятная. Леди выходит. с микрофончиком. Репортаж какой-то у нас тут, по-видимому. Так, берут репортаж у какого-то строителя. Он тоже что-то объясняет, что-то рассказывает. Опять наши жабы. О, какие модные. У них пиджачки драные. Откуда вы нашли такую вообще одежду? Не пойму. Так, так, так. Что-то интересное рассказывает этот нам. Что-то она пытается обратить наше внимание на что-то. Тот, оф, что-то там. Да! Продолжаем дальше. Четыре собеседований спустя. Ой-ой-ой, как много. Это что у нас, типа, рубить? Ага, можно рубить. Мы, типа, устроились каким-то поваром или что? Так-так-так, секундочку, раз-раз-раз. Это что мы делаем сейчас? А, это массажист. <с souhaite> Наш Пимпл устроился массажистом. Нифига себе, он просто познает дзен, я смотрю, своего боевого мастерства. Так, надо бы побыстрее. Давай, родной, быстрее, меня уже задрала твоя работа. Так, секундочку, месть. А, Месить, не понял, на что месить-то? А, на мышку или на что? На две кнопки сразу что Не понял, друзья. А-а-а, Мы просто вращаем мышкой. Так, помесить немножечко туда-обратно. Так, не понял. Да, блин, хорош уже. Так, рубить. Какая-то у нас, ребятки, мини-игра в игре получается. Я уже запарился ублажать этого непонятного инопланетянина. Кто это там такой лежит, а мы его тут массируем. Так, 100 очков, 350 тысяч. Тем временем наш ЗИЦ начал печатать. Давайте попробуем, друзья, вот таким вот образом. Так, отладить компьютер. Да, только так, ребятки, отлаживаю. Я тоже так отлаживаю компьютер, как прям ЗИЦ иногда свой, когда он у меня выходит из строя. Так, печатаем, продолжает наш ЗИЦ заниматься своей работой, отправить. Так, отправляет сообщение. Тем временем... Мне думалось, что на этом этапе повышение. А потом у нас была встреча по поводу письма. Эх. Так, продолжает наш ЗИЦ что-то там печатать. Так, так, так, так. Левый, правый, левый, правый. Так, так, так, давай быстрее уже отладить компьютер. Да, давай уже быстрее отлаживай. Что-то он не работает у тебя, походу. Так, продолжаем, друзья, печатать. Да что ж такое? Отправляем и... Снова диалог. Я ему говорю, мне плевать на игры из 1990-х. Есть вещи, которые никогда воскресить нельзя. Так, ладно, я понял, идем дальше, это типа отсылки какие-то у нас к изначальной версии этой игры Так, отладить компьютер, давай, родной, работай уже, что-то он постоянно у меня накрывается, медным тазом мой компьютер Компьютер реально, походу, из 90-х, я-то такие только в 90-х видел Да-да-да, наши жабы-то уже в 2020-м, а они просто твердят о благих намерениях Погодите, вот тот странный ящер на нас уставился, что-то я не понял Чё они там обсуждают? Так, а что у нас делает наш раш-то? Я не понял. Схватить! На что схватить? На что схватить-то? Так, Что он делает? Не понял. Так, секундочку. Передать. Почтой занимается? Я не... Он занимается какой-то отправкой почты или что-то в этом роде. Так, ладно. Очень узкопрофильная работа, я смотрю, у наших жаб. Кто-то занимается отправкой передачи сообщений, кто-то занимается массажем. Короче, наши ребята, смотрю, отдыхают, да, занимаются какими-то странными вещами. Так, отправлено. Дальше что? Что-то мы, короче, передаем, что-то мы э, кому-то туда дальше, да. Кто-то что-то подписывает у нас. Задолбался наш раз, уже заниматься этой работой. Этап завершен. Да, друзья, это тоже был уровень, как ни странно. Рутинная работа. Лучше счет 1450. Это пока что мой новый рекорд. Ну а мы, друзья, продолжаем. Да, вот такие вот игры иногда бывают интересные здесь у нас в батл-тоте. Ну а мы, друзья, идем дальше. Что у нас тут дальше? Отдыхают наши ребята. Задолбались они от этой рутинной работы просто-напросто. И вдруг пимпла осенило. Так. Что происходит? Что происходит, друзья? Что здесь происходит? Не пойму. Так, дверь открыта, выходим. Видимо, ему надоела эта жизнь. Что-то у нас Раш здесь колотит, непонятно какие-то... Стр... А, Раш тут планы строит, я смотрю, да, по захвату. Один, один Раш только решился заняться нормальным делом. Странные, конечно же, у него штаны, если честно. Как будто какой-то подгузник он на себя одел. И ходит сейчас что-то нам рассказывать. Да, он нашел злодея номер один. Это та самая, поможем, по-моему, черная леди, самая главная вражина у этих боевых жаб. Насколько я помню, по прошлым сериям. И они сейчас пытаются выйти, я так понимаю, на нее Пытаются наши, наши жабеныши занять себя хоть каким-то путевым делом А то есть то, что они больше всего любят делать Это искать злодеев и мутузить им рожи Ну что ж, ребятки, давайте решайте, я в вас верю Это что за странная дыра? Так, так, так, ЗИЦ что-то, видимо, не согласен С, с предложением Раша Раша вообще, смотрю, в печали просто от этого Поддержите же его, друзья! Поддержите! Я вижу, что ему надоело заниматься передачей писем. И остается он... на... Okay, Rash, так, успокаивает зиц Раша. Right, так, так, так. Пимпл oh, so, решил вставить свои пять копеек. Так, ты уже задолбался oh, своими today! памперсами. Они у тебя полны, смотрю, сюрпризов. Ну и что вы решили-то, ребятки? Это что, опять очередной уровень был? Или это просто-напросто проходная заставочка? Не знаю, ребят, сейчас посмотрим. ой ой ой ой, -ой нас посадили, наконец-таки, ребятки, в эти Тарантасы. Не забывайте, ребята, эти турбобайки. Вы знаете, что это значит? Круши их. Точно. Так, ну что ж, поехали. А, Пимпл у нас остался. Давайте выберем, наверное, Раша. Так, да, ребятки, я вспоминаю, были подобные уровни у нас и в прошлых, э, значит, версиях этой игры. Так, чтобы прыгнуть в спейс, отлично получается, да, но здесь как-то от другого вида, прям даже непривычно. Ну что ж, мы попробуем, так, стеночки, главное объезжать и ни в коем случае не врезаться. Левая и правая кнопка мыши, да, уклоняемся, пока что все у нас хорошо. Проходим чекпоинт, едем дальше. Так, здесь надо перепрыгнуть, Не отлично, пока едем мы, отлично... Дорога, конечно, кажется бесконечной Но мы стараемся, черт возьми Так, а, в, а вверху можно задержаться в воздухе? Нет, нельзя Так, проезжаем здесь, собираем Ой, как я не собрал-то, а? Пока что мы едем без каких-либо проблем И у нас там, смотрю, конец уже Все, ребятки, выезжаем Выезжаем, и так, это боевые же. эй, боевые жавы, говорит, через э, Чет и сыновья, турбобайки, а, мои сенсоры показывают, что вы летите как а, наскепидаренная ск, на летущая мышь, проклятие, если не притормозите, я скажу сыновьям, чтобы распустили вас, вообще-то, а, милые парнишки, но злые как черти, и им не терпится сделать вам пакость, надеюсь, до этого не дойдет, так, ну что ж, мы проходим или нет? Нет, ребятки, у нас продолжается это мероприятие, мы продолжаем ехать на турбобайках, и тут у нас, ребятки, усложняется немножечко, да. Если до этого было полегче, то тут у нас уже появились, смотрите, пропасти. Необходимо перепрыгивать, раз, два, отлично, три. Блин, главное это не упасть, конечно же. Ну что ж, едем дальше, чекпоинт пройден, замечательно. А, кстати, смотрите, мы едем, и вот там у нас внизу, в правом в нижнем углу экрана копятся у нас а, очки, которые нам дают за этот уровень. Так, и подкрикивает наш а, раш. От удовольствия, да, ему явно нравится, черт возьми, эта гоночка, но вот тут мы очень были на волоске практически от а, а, падения неминуемого, Ну тут продолжаем, выезжаем в новую локацию, ох, я вас предупреждал, жабы, теперь мои мальчики будут распускать вас лживые слухи, пока вы не вернете байки, ой-ой-ой-ой, такова моя бизнес-модель, мы едем в какую-то пещеру, похоже, похоже, он весьма расстроен, а знаешь, как говорят, ну-ка давай ляпни, эй, не доверяй откровенно не наруш, не уравновешенным, а чем-то там, в точку. Да, друзья, опять мы остаемся одни, и у нас все усложняется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стеночек, ребятки, становится гораздо больше. Я так понимаю, эта часть этапа это просто офигеть, какая сложная. Я так понимаю, наш раш уже выбывает. Видели, да, как он быстренько откис? Когда, ребятки, убивают одного из наших жабенышей, то а, на его место сразу же становится другой на замену. Так, Я так понимаю, это просто-напросто все. А, Раш уже здесь в пролете, и мы, наверное, уже его не возьмем. Или можем? Да, друзья, можем взять мы снова Раша. Почему-то, я не знаю. А, потому что, потому что у нас есть еще, друзья, какие-то жизни у каждого персонажа. Вот, например, я так понимаю, у нашего зидца. А, нокаут, все, понял. Нокаут, друзья, есть! У нас у каждого, у каждого жабеныша есть определенные, ребятки, нокаут Но один из наших уже а, союзников вышел из нокаута Собрали, наконец-то Хотя бы одну награду мы собрали Я предпочтительно всегда любил, ребятки, играть за Раша в этой игрушечке А если ты, зритель, играл в эту игрушечку раньше То напиши, какой был любимый твой персонаж, да? Всего их три Это Зиц, Пимпл и Раш, за которого мы сейчас играем Зелененький и в очках, как его здесь все окрестили Так, ну что ж, прямая у нас финишная, я так понимаю И едем дальше, смотрим но Совершенно никаких, смотрю а проблем на нашем пути не встречается И едем в следующую локацию Ой-ой-ой, так... усложняется Усложняется наша, друзья, локация Вот такими вот коридорчиками Так, тут надо подпрыгнуть, тут надо проехать Тут можно... Ох, ничего себе Вот это я понимаю Вот это было уже посложнее Но все-таки это не идет ни в какой, ребятки Разрез с той сложностью, которая была В оригинальной игрушечке Продолжаем, ребятки, обзорчик Ой-ой-ой, здесь надо активнее пульсировать Влево-вправо, здесь прыжочек Здесь можно вот сюда вот проехать, здесь опять, опять влево-вправо, здесь можно здесь... Ой-ой-ой, неужели я не попала? Да, ребят, нужно быть аккуратным. Это что такое? Не пойму. Ой-ой-ой, попал! И куда мы попадаем? Не пойму, так, что у нас тут такое? Эй, жаба, я заставил сыновей удалить их посты. По правде сказать, дела у меня идут не лучшим образом. Если вы разобьете эти турбобайки, мне конец. Постараемся не разбить Это кто такой вообще? Чет, Чет какой-то Чет нам говорит Мои сыночки, прошу верните мои байки Кстати, это был Чет из Чет и сыновья <laughs> Что он так разнервничался Байки выглядят практически так же, как когда мы отправились в путешествие И мы как раз таки, ребятки, при этой реплике врезались в стену завершаем данное мероприятие. Этап завершен. Наш лучший счет. Собрали мы, ребятки, всего лишь одну коллекционную награду. Это очень-очень мало, ну что ж, продолжаем дальше. Посмотрим, какое событие ждет наших парней а, дальше. Итак, мы приезжаем, значит, в какую-то, ну, совершенно новую локацию. Опять... 5 пропущенных сообщений. Потом послушаем, что это за место. Похоже, королева прячется в заброшенном парке развлечений Осторожнее, когда нам последний раз прививку от столбняка делали? Когда нам последний раз прививку от столбняка делали? Так, ребят, мы попадаем совершенно в новую локацию Какие-то злачные места, такое ощущение, как будто мы на какой-то вообще старой свалке Непонятно чего Коллекционные предметы, control Правая кнопка мыши, да, это я понял Вот он там, коллекционный предмет Собираем все коллекционные предметы Их, кстати, не так легко иногда заметить, как вы, наверное, уже увидели Так, ну что ж, идем дальше и Идем дальше рашить. Когда у нас будут бои-то, я не понял. Так, здесь что за место? Ох, ох, ох, ох, ох управление управление. Так, мощные враги. Это у нас мощный враг. А, некоторые особо сильные враги поглощают урон, пока вы их не оглушите. Уклоняйтесь а, на ВСД в нужный момент, чтобы ошеломить врага, а затем нанесите удар. Принято, поинт, друзья, обучение продолжается. Давайте этого мощного врага сейчас попробуем а, оглушить. Так, ну что, посмотрим, что он, что он вообще может... Как тебя оглушить-то, я не понял. Особо мощный враг. Не получается. Да, смотрите, он какой достаточно мощный. Так, уклонился. Под задницу ему удар, друзья. И начинаем миксовать. Ну что? Это у нас мощный враг, что ли, был? Я не понял. Да в каком месте он мощный-то? Я не понял, что то вообще. Так, мощный враг. Иди-ка сюда. Ну-ка, получай-ка вот это. ой ой какие у них молоточки интересные. Так, ладно, с этим мы разобрались. Вот этих типов с молоточками надо реально, ребят, подтягивать поближе. И уже вот здесь вот на короткой дистанции а, месить. Так, собираем, ребятки, собираем всех мух, которые у нас здесь находятся Поехали, так, давайте, наверное, выберем а, пимпла для разнообразия Так, давайте, ребят, поиграем за зиться, черт возьми Я же еще за этого парня сегодня не играл Посмотрим, что умеет этот парень делать Так, как он бодренько, ребятки, ходит своей вот этой важной походочкой Да, вау-вау, раскачечку Ладненько, идем дальше Так, что у нас здесь? Что у нас здесь такое? Новые враги, да? О, какой он быстрый, ничего себе! Вот эта скорость, он просто ниндзя, чертов, офигеть, <смех> офигенная, ребятки, скорость, кстати, у него атаки, вообще, я в шоке, просто плевок с жвачкой ну, Давайте посмотрим, так, ну-ка, что это такое сейчас было, это был какой-то супер удар Блин, реально он чертов ниндзя, смотрите, какая у него резкая скорость атаки Здесь, конечно же, это чертов ниндзя Так, ой-ой, что это было сейчас Так, а на среднюю кнопку мыши, что это, пила какая-то, что ли, была? Да, походу, это какая-то пила а как, ребятки, вып вып выплевывать жвачку-то приклеивать? Жвачка не понял, я так... Так, ребятки, я и не понял, как выплевывать жвачкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то, ребятки, непонятные штуковины узиться Ладненько, так, ну что ж, управление дальше Прицельный плевок, жвачка воздействует а, не только на врагов а, Нажмите Ctrl, плюс ММБ, плюс ВСД. А, чтобы плюнуть выбранную цель, кто знает, что случится Давайте попробуем, ребятки, я пока что не думаю, как жвачкой пользуются Ctrl, а, все, понял, на среднюю кнопку мыши мы плюем просто-напросто жвачечкой Отлично, будем пробовать Так, я, похоже, одного, одного смотрите, жвачки я уже приковал но меня быстренько отбросили. Так, секундочку. Вот это важно у нас сначала, ребятки, убивать. Так, отлично. Переместились. Чертов ниндзя этот у нас азиц просто офигенный. Так, попробуем, ребятки, увернуться. Так, жвачечка. Жвачечка пошла у нас или не пошла? Нет, не пошла у нас жвачечка. Ой, ой ой ой Этот враг, надо его срочно бы оглушить. Оглушаем и чёртовыми быстрыми ударами его вырубаем. Отлично. Как тебя? Давайте, ребят, за жвачечки. Вот, ребят, как это действует. Вот, мы сейчас только что сделали, ребят, жвачеч Пока что, ребят, у нас враг закован. Еще разок, ребят, в жвачку его. Раз! Все, у нас враг ничего не может сделать. Мы таким образом, я так понимаю, можем приковывать мощных врагов и добивать а, всех тех, кто вокруг него а, трется. Так что, куда мы пришли? Тут надо, видимо, на кнопочки какие-то понажимать или что? Так, на F. А, взаимодействие. Так, отлично. Что-то мы нажали, друзья. Это опять какая это мини-игра, походу, да? Так, так. И рубильник, наверное, надо нажать. Не понял. Еще разочек. Так, пошло питание. Раз, дошло. Так, здесь что у нас такое? И здесь не понял, как это работает. Так, так, синий, это нормально или нет? Ну-ка еще разок. Пошел, пошел, не понял, друзья. Так, надо бы как-то перевернуть. Красный, это в эту сторону, я так понимаю, сигнал идет. Так, это в эту сторону, а здесь что такое? Это, это нельзя, ребятки, трогать. Еще разочек, давайте попробуем. Так, а, вот, теперь соединили. Давайте попробуем еще раз. F. пошел, пошел сигнал, пошел. И здесь остановился. Так, ладно, вот этот надо настроить. Вот, а почему снизу убралось? Ну-ка еще разок. Секундочку, друзья, как так-то, а? Не понял, что-то я. Так, ладно. А, вот, все, настроено. Теперь должно сработать. Да, ребят, вот такие головоломочки у нас на пути встречаются. Пошел сигнал и двери открываются. Замечательно, ребятки. Идем дальше. Да, здесь конечно, прикольный. Тоже у него своя серия атак есть определенным... А, за него геймплей немножечко другой и нужно тоже привыкать. Так, ну что у нас тут враги? Так, одного жвачечки. Так, секундочку, ребят, жвачечки в одном... Он ее, ребят, просто проглотил, что ли? Я не понял. Он просто жвачку глотает. Офигеть! Я просто в шоке. Этот тип ее просто проглотил. Уворачиваемся. Так, резко уворачиваемся. Отлично. Так. Бабах. Вырубаем и добиваем. Так, уворачиваемся, ребятки. Отлично. Бабах. Оглушили. И вот этого ог... Где? У меня же был один оглушенный. У меня же был оглушенный. Что-то я не понял. Так, один с жвачки. Не того, ребятки, я в жвачку сейчас. Ох, ох, ох, ох, Это что за голова такая была? Так, секундочку. Так, не достал, не достал. Получай оглушение. Блин, сзади, сзади, сзади, смотрите, надо опасно, надо, ребят, все здесь контролировать, все удары нашего соперника Так, так, так, тихонечко, ой-ой-ой, кус, куснули меня нехило так, офигеть Это, ребят, было жестко, так, уходим от атаки Так, в одного надо жвачки плюнуть Жвачку получать Они, ребят, просто ее, они просто сжирают жвачку, поэтому на них она вообще не работает просто, да? Так, надо, ребят, успевать, мух есть Так, ладно Одного вроде, бы, одного вроде бы атаку мы парировали Второй вроде бы еще у нас пока что в активном состоянии И мы тоже его, конечно же, уничтожаем Ну что ж, идем дальше по этому уровню Что там нас ждет впереди, сейчас, друзья, и посмотрим Ведь у нас сегодня первый обзор И совершенно новый взгляд на возможности данной игрушечки Управление, захват кольца Какое кольцо нам нужно захватить? Так, язык можно завести куда угодно Если поблизости вы увидели кольца Используйте Ctrl плюс Space Нажать, чтобы подтянуть к нему способность языка ох ты давайте попробуем так кольцо значит ага, берем так где у нас где у нас язык наш замечательный так секундочку я что-то не туда зацепляюсь, похоже да так наверх надо вот же кольцо а вот оно как работает тихо тихо не понял а просто на space по-быстрому и чего оно дает нам это кольцо не понял так Ctrl плюс space нажать и плюс в короче мы просто подтягиваемся к этому кольцу и все Просто быстрее передвигаемся. А, это у нас, ребятки, будет помощь нам в прохождении этого мероприятия. Так, мне нужно, я так понимаю, на ту сторону перейти с одного кольца на другое. Давайте попробуем. Раз, перешли, отлично. Вот даже как можно здесь сделать. Я, я и не знал, так. Переходим сюда. Так, и как же кольцом сейчас... Вот так вот мы можем, отлично. Переходим, короче, между вот этими вот линиями, по которым мы можем идти. С помощью нашего языка. И попадаем в совершенно новую бо зону боевых действий, я так понимаю. Так, ну что? Ого, смотрите, космический корабль. Где черт возьми? Какой, какой милый космический корабль? Просто радуюсь тому, что это не очередная засада. Да, вот так вот получается, что вокруг никого, а как только народу хочется подраться, он появляется ниоткуда. Есть вещи, которые нам никогда не узнать. Раш, а у некоторых есть объяснение, но странное и мутное. Да, вот так вот могут общаться наши персонажи, пока просто мы проходим эту игрушечку Так, ну что ж, идем дальше Идем дальше Да, изучаем возможности и геймплейчик данной игры под названием Battle Toads Выходим, я так понимаю, уже на финишную прямую Можно, кстати, пробежаться Так, секундочку Пошла жара, друзья, пошла жара Это что, сильный враг или нет? Это у нас сильный враг или же не сильный? Не понял, что-то так, ребятки, Живачечка. Где у нас жвачечка? Живачечку нужно использовать всегда Бабах Так, я не понял не понял, не работает что-то моя фи фича С этими типами, так, секундочку, ребят Живачечку, отлично, получай Так, этого мы вырубаем Этих двух типов оглушенных надо тоже вырубать Отличненько, так Так, надо, наверное, Раша все-таки выбрать Мне за Раша как-то больше нравилось играть Уж более он мне удобный персонаж Так, все, ребят, берем Раша и начинаем Он также может с живачечкой плеваться Да, у него удары, конечно же, такие, знаете, но Помощнее, если честно, чем у Узицы, они такие вообще самые лайтовые Но зато очень быстрые так, секундочку, ой, ой, ой, ой, ой, нас подзарядили походу, да? Нас подзаряжает и подзаряжает. Так, я не понял, друзья, надо похоже что-то делать. Так, в живачку срочно. Да, вот этих типов с лампочками надо сразу же убивать или подтягивать их к себе, по крайней мере. Так, а ну-ка иди сюда. Так, уходим от атаки, уходим, ребят, от атаки, потому что эти типы какие-то опасные. Так, ну-ка, давайте-ка сюда по одному. Так, по одному, ребят, подходим сюда. Да не того я потянул, совершенно не того. Я хотел совершенно другого потянуть, но не получилось. Так, так, так, что-то как-то вас тут много. Надо бы срочно вас прорядить немножечко. Прорядить ваши ряды. Так, да что ж, не могу добить одного. Так, давайте-ка посмотрим на вот эту вот ногу. Блин, не достала моя корявая нога, к сожалению. Так, забираем мух, иначе мне придет хана. Так, отлично, есть две мухи, съел я. Блин, не, поп не попадаю, еще одна муха. Давай сюда, муха! Да что ж такое, не могу съесть муху. Отлично. Так, ну все, пришло время вам использовать, испробовать вот это. Попробуйте-ка вот это. Блин, попадаюсь. Я снова, ребятки, на эту ловушку. На! Наконец-то. Так-то можно, в принципе, одним ударом его вырубить, но главное выждать правильный момент. Так, ну что тут надо сделать? Нажимаем на буковку F. И что у нас делает? Давайте посмотрим. Еще раз F. Так, не понял. А, мы можем поиграть. Мы можем поиграть здесь, я так понимаю. Или что? Или здесь какая-то головоломка? Еще разочек, не понял. Так, не понял я. Мы можем менять картинки. Так, и что? Не получается. Здесь поменяли картинку, здесь поменяли картинку. Какие-то должны быть однотипные, видимо, картинки, или что это такое у нас? Так, давайте попробуем поменяем. Не знаю, ребятки, здесь какая-то головоломка определенно скрыта, но мы идем дальше без промедления. Посмотрим, что нас ждет впереди на этом а, уровне. Так, попадаем мы в какое-то интересное злачное место, плюемся жвачкой, притягиваем к себе кого-нибудь. Поближе, чтобы у нас были все на линии атаки, на, на линии мощной атаки. Не туда, ребят. Я ударил сильно. Надо было вот сюда, в эту пачечку. Но не получилось. Так, получает. Кисаю уже. Так, поехали. Комбо 7. Неплохо, мне говорят, здесь значит. а. Идем дальше. Какие-то, ребят, не пойдут. Какая-то комната страха, походу, у нас сейчас. Идем мы в комнате страха. Летучих мышей тоже можно есть. Ой-ой-ой, еще враги. Так, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Подтягиваем, ребят. Тех, кто далеко. Дальников надо подтягивать. Так, иди-ка. Ну-ка, под суды. Ой, отсюда родной Ой-ой-ой, зря, зря я к нему подтянулся Так, секундочку, друзья Надо срочно этих типов научить уму-разуму Да что ж это не получается-то, отлично Откисай, да что ж такое, никак он не уймется Блин, вот эти типы, кстати, вот с этими а, с, элек с, с электричеством, они очень сильно по нам наносят урон Давайте попробуем, ребятки, сейчас, где наши мухи? Где наши мухи, я не понимаю. Так, давайте переключимся, друзья, на пимпла все-таки, да. Что-то у нас не получается никак. Не получается у нас зараша, зарашить, как говорится. Попробуем за пимпла сейчас. Давай, родной, тащи. На тебя вся надежда. Один уже у нас откис. Давай, теперь твоя очередь. Да, отлично, отличные удары, отличная серия ударов у нашего здоровика. Проходим дальше. Так, еще надо пару мух съесть. И вот этого тоже мы забираем с собой. Ну что ж, движемся дальше. Вот такой вот раскачанный походочкой. Что, что же нас ждет впереди, друзья? Что же нас ждет впереди? Мне и самому, самому уже, если честно, интересно. А у нас тут опять, друзья, головоломочки. Так, вызываем Раша. Давайте, ребятки, возьмем этого парня. А нам нужно пропустить электрический сигнал сюда Давайте здесь понажимаем. Так, здесь вроде все нормально. А здесь вроде бы все нормально. Или, подождите, или... Все О, все вот так есть. вот нормально. Отлично, так. И здесь, в принципе, все. Я думаю, что мы уже сделали это, да. Так, у нас сейчас должен, прилип, по идее, электрический Почему он здесь застопорился? Не пойму. Пошло дело, пошло, пошло, пошло. Сигнал идет куда нужно. И доходит, да, да. А финишные черты тем самым открывая нам какие-то двери. Так, я не понял. Надо, наверное, какую-то кнопочку зажать. Здесь что, надо зажать что-то или что? Да, ладненько. Я думаю, что нет. А я думаю, что да. Давай-ка попробуй. Ты не до конца, смотрю, сделал. Надо здесь что-то зажать, я так понимаю. Может быть, языком как-то? Не получается. Языком... Язык здесь не работает. Надо бы, наверное, как-то ударить или что-то в этом роде. Нет. Давайте еще раз попробуем. Так, пошел еще один сигнал. Не получается, друзья. Мы, в общем-то, в принципе, сделали все возможное. Так, а эту, если штуковину разбить, не получится, нет? Нет, не получается. Задолбал ты уже своим языком. Так, идем дальше. Здесь что такое? Я так понимаю, здесь, что здесь у нас обрыв какой-то огромный. И как мне здесь пройти? Ума, друзья, не приложу. А, мы здесь просто можем перейти. Вот как. Вот, друзья, как. Надо просто-напросто смотреть на все возможные лазейки. Так, так, так, так, так, не понял я. Здесь сразу два сильных врага. Так, пытаемся уйти от, от атаки, один вроде бы сатачил, давайте-ка ему дадим по зубам. Ой-ой-ой, ой не получилось у нас парировать его атаку, два сразу же сильных врага, прям в лоб, ребят, не получается у меня от них увернуться. Очень узкий промежуток здесь, так-так-так, секундочку, очень узкий промежуток и надо бы уворачиваться стараться. Да что ж такое, попадают по мне, попадают по мне они очень жестко. Так, переключаемся на, на, на пимпла, так, давай-ка нанесем удар. Нет-нет-нет, надо уворачиваться, а я не уворачиваюсь. Надо, ребятки, уворачиваться. Вот, уворачиваемся, получается. Наносим удар, не пробиваем. Наносим удар, опять не пробиваем. Да что ж ты будешь делать-то, а? Как с этими типами бороться? Надо, ребятки, уворачиваться просто. Давайте попробуем. Раз. Увернулись, вроде бы, да? И постараемся сейчас его как следует отмутузить. Да, вроде бы с одним получилось. Опа! Увернулись. И давай-ка попробуем паровозом по нему пройдемся. Тадач! Тадыш! Завалили мы этого удальца. И движемся дальше. Ну что, зрители, вот такая у нас игрушечка Battle Tots Мы уже, я так понимаю, подходим к финальному боссу Наверное, сейчас здесь будет, ребятки, какая-то развязочка на этом уровне Я на это очень надеюсь Так, что тут? Опять надо кнопочки нажимать Давайте нажмем Так, что тут у нас перемещается Надо туда, наверное, прыгнуть было или что? Надо было, скорее всего, туда прыгнуть А где второй вагончик? Ой-ой-ой-ой-ой-ой Как же здесь много всяческих непонятных монстров Вы посмотрите только на это Это просто капец, какая толпа О, как он умеет как он просто офигенно умеет, да, этот пимпл. Удары, конечно, у него топовые вообще. Раз, паровозом всех сбивает. Так, так, так. В жвачке у нас тип продолжает барахтаться. На той линии, кстати, смотрите, тоже есть у нас враги. Можно туда перейти вот по, с помощью нашего языка, я так понимаю. Так, давайте попробуем. Так, секундочку. Надо, надо вот так вот делать. Вот так вот, ребят, переходим на ту сторону. Паровозиком по ним! Или статуей хотя бы. Вот так вот, ребятки, наносим мы офигенный просто урон. Давай еще разочек, так, паровозик работает, хорошо Пимпл вообще нормально, кстати, держит удар У него больше хп, я так понимаю, да, и дури в нем тоже побольше Проходим по, по той части, здесь у нас дорожка пока что чиста Ой-ой-ой-ой-ой Так, ребят, жвачечка срочно Живачечка, жвачечка, надо было сразу ударить, а я что-то не понял, что у нас тут происходит Так, здесь нужно срочно пройтись паровозиком, да, супер мощной атакой Так, у нас же, ребятки, всякие есть разные еще способности вот, например, жвачечка, одна из них. Наносим фатальный урон, отлично. Едем дальше. Так, мухи, стоять, стоять, говорю, мухи. Нам нужна ХП. Нам нужно, чтобы ХПшечка всегда у нас а, имелась. Так, здесь, я так понимаю, не пройти. Надо использовать опять свой замечательный язык. Раз, и перемещаемся сюда. Да, ребятки, вот так у нас на языке может наш жабеныш перемещаться, куда ему заблагорассудится. Так, ну что у нас здесь-то, когда уже будет развязочка и финальный босс? Так, секундочку, плюемся жвачечкой. Кого-то надо, ребятки, остановить Вот этих типов здесь очень много Так, уворачиваемся, уворачиваемся Еще раз уворачиваемся, да Мы можем уворачиваться, кстати, очень много раз Да, главное к этим врагам привыкнуть И будет все нормально Получай по ушам, так Ну что, ты будешь быковать уже, нет? Не хочет он быковать? Ну-ка съешь тогда жвачку Съедает с удовольствием этот типок жвачку на съешь еще жвачку Не хочет, друзья, он есть жвачку Ой-ой-ой-ой Ох, какая у него же мощная все-таки атака, а Надо к нему сзади зайти Так, ешь жвачку, говорю. Не хочет, он жвачку есть. Так, перемещаемся быстренько к нему, пока он оглушенный. Надо его добивать, отлично. А ты ж что так долго оглушенный-то стоишь? Я не понял вообще. Очень много... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, друзья. Так, в одного жвачечку. Ох, как жестко здесь, а. Здесь, наверное, подошел бы нам больше всего зиц, который быстрый, с быстрыми атаками. Но я думаю, что у Пимпла тоже со временем получится. Так, вот этого бы надо к себе подтянуть. Давайте, ребят, поближе кого-нибудь к себе подтянем уже. Так, вот этого типа к себе подтягиваем его, черт возьми. Он иначе сейчас наш, нас электризует. Так, ладненько, здесь мы проходим. Так, съедаем мух. Нам они пригодятся. И перемещаемся туда. Так, секундочку, ребят. Перемещаемся на ту часть. Пабах! Сейчас паровозиком проедусь по всем. Отличный удар. Просто комбо! Не получается комбо нанести, вот здесь получается, кстати, нормально так, нормально так, жвачечка пошла, пошла, где жвачечка, отлично, в жвачечку надо, ребят, не забывать своих врагов заключать, чтобы они у нас не расслаблялись, так, ладненько, идем дальше, тут у нас что, выхода, я смотрю, нет, да, просто-напросто мы завоевали очки опыта, которые дают нам с этих типов, так, подождите, что-то я не понял, как, блин, как перемещаться-то, давай, давай, давай, на эту сторону тебе нужно переместиться. Так, подождите, язычком как-то надо переместиться вот сюда, на эту сторону. Вот же, зацепился, зацепился, ну! Так, не понял я. Он нас зацепил. А, это, это, ребят, не тот крючок, к сожалению. Нам нужно просто перейти вот сюда и вот зацепиться за этот крюк. Вот за этот крюк нам надо зацепиться. Вот так вот мы и перелетаем. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше, главное, чтобы здесь был проход. У нас здесь, ребятки, вижу, что есть проходец. Продолжаем, ребятки, бежать по этим коридорным а, уровням. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас игрушечка Battle Toads. У нас, значит, перезапуск ее, да. А, на самом деле, игрушечка очень интересная, очень задорная. А, я ставлю этой игрушечке в своем жанре. 9 из 10 возможных а, баллов. На самом деле она меня зацепила. Она, да, такая красочная. Есть своя боевая система здесь простая. И самое главное, она не жрет слишком много ресурсов вашего а, ПК. И поэтому пойдет, мне кажется, практически на любом калькуляторе. Ну а что ты, зритель, думаешь, по поводу этой игрушечки напиши пожалуйста свой комментарий я непременно его прочитаю и тебе а, отвечу ну и конечно же давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков для того чтобы а, братишка скретч у нас продолжал играть в эту замечательную игрушечку и дальше играйте только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея ну а если ты досмотрел до конца и правильно написал вопрос предложения и слов что я размещал в этом видео то поздравляю тебя и возможно в следующем видео твой комментарий я